Но сейчас хочется в конце сделать такую небольшую практику, чтобы вы смогли понять, что эмоции с вами происходит само по себе. все таки взрослый человек, осознанный, должен учиться своими эмоциями управлять. Не зря у нас есть понятие эмоциональный интеллект. Ему очень много лет. И если вы до сих пор в себе этот интеллект не развивали, развивайте обязательно, потому что это жизненно необходимо. По сути, это умение коммуницировать с другими людьми и коммуницировать с собой. Это умение собой управлять, это умение саморегулироваться, это умение строить отношения. Это огромный спектр. Практически во всех там, крупных компаниях это тренируют в первую очередь в тренингах, это то, что называется soft skills, и это прям вот жизнь необходима. А начнем мы с вами эту тренировку с простого-простого-простого упражнения. Как можно переключать эмоцию, какова бы она ни была? Ну, во-первых, самая главная новость эмоция настоящая не длится долго. Нет такого, чтобы эмоция длилась там весь день. Она длится на самом деле от нескольких секунд до нескольких минут. И то, что вы создаете в течение всего дня, это вы просто эту эмоцию жуете, жуете, жуете, жуете. То есть вы ее усиливаете, это называется настроение. То есть вы создаете сами свое настроение. Соответственно, вы это настроение, то есть настрой, можете создавать любой. Как это сделать самым простым способом? Если вы вдруг осознали, что та эмоция, которая к вам пришла, вам не нравится, если вам не хочется оставаться в том настроении, которое вы себе создали, просто закройте глаза и вспомните какую-то ситуацию из вашей жизни когда вам было очень весело, когда вам было очень радостно, когда вы практически как маленький ребенок, может быть, захлебывались от смеха или от счастья, когда, может быть, рядом были друзья, или вы были на каком-то событии, на котором было очень весело. Или когда вы, может быть, смеялись от души над чем-то. Или, может быть, придет какое-то воспоминание из детства, когда вы были очень-очень счастливы, и радость была… Прям естественным состоянием и всего тела, и ума. И ни о чем другом, даже в тот момент и думать-то не получалось. И когда я все это говорю, скорее всего, у каждого из вас, хоть одна, а может быть и много, пришла ситуация, в которой это действительно было. Ну, так не бывает, чтобы человек не был радости. И уже погрузившись в воспоминания радости, наш мозг начинает чувствовать радость. Мы чувствовать можем, что мы начинаем расслабляться, тело начинает согреваться, на лицо приходит улыбка. да, И какие-то такие хорошие воспоминания вдруг согревают нашу душу изнутри. О а чем мы можем вспомнить, когда на что-то было дико интересно. Вот настолько интересно, что вообще ничего другого в жизни не могло вас отвлечь от этого. И было такое сильное вдохновение, что очень хотелось в том, что интересно покопаться, разузнать. И вы где-то пошли за этим своим интересом, и что-то вы там узнали, и, может быть, попробовали. И в тот момент были какие-то люди рядом, были какие-то обстоятельства. И можно вспомнить себя вот такую воспламененную этим интересом, воспламененную какой-то новой идеей, которую невозможно просто остановить, когда очень хочется узнать, а как это, а что это, а что с этим делать. «А как это будет у меня?» и Можно вспомнить какую-то ситуацию, в которой вы были с этим ощущением интереса, вдохновения, может быть, даже страсти, и прям погрузить себя в эти воспоминания, вспомнить, кто был рядом, что вы тогда делали, чем вы тогда интересовались, что потом получилось после того, как вы по этому пути пошли долго или не очень долго. И можно переключиться в интерес, можно оказаться в этой эмоции. То есть даже не делая каких-то специальных практик и не погружаясь в глубоко в эмоциональный интеллект, в этот момент мы можем переключать свои эмоции. Ну, можешь, конечно, попробовать переключиться в печаль, и можно вспомнить, как в жизни произошло какое-то жуткое, событие. Или, может быть, вы смотрели очень грустное кино, в котором белый бием черное ухо был, или хатика, или, может быть, кинг-конг, когда он только вышел в кинотеатрах. И как это было ужасно, грустно и жалко, это животное, с которым случилось эта неприятность. Или, может быть, можно вспомнить какой-то печальный опыт расставания, потери чего-то. И можно там оказаться мыслом. Но можно снова вернуться в радость. Да, можно снова вернуться в радость и вспомнить самый-самый веселый свой день рождения. Или самый-самый веселый Новый год, в котором, может быть, рядом были те люди, с которыми, ну вот прям... Очень хотелось быть. А может быть, даже неожиданно это произошло. И может быть, даже там какой-то сюрприз был. И вдруг там что-то случилось такое, что очень развеселило вас. И у каждого придет какая-то ситуация.